Мои впечатления, вообще моя жизнь с Бесклиником, достаточно долго является, практически с ее основания, с девятого года, по-моему, да. Первый раз, когда я попал в нее, я, знаете, оказался. У меня ощущение было, что я, я пришел домой. Настолько тепло и уютно было здесь. И, и вот как-то так получилось, что минимум раз в квартал я обязательно все прихожу для того, чтобы проверить то или все. Ну, в данном случае я сегодня пришел поправить здоровье своей коленки. К сожалению, она чуть подпортилась, играя в хоккей, в то время, как я играл в хоккей. И вот всего-то прошло 4, по-моему, процедуры. И вот последняя процедура, пятая, сегодня состоялась. И коленка здорова, живая, можно опять бегать, прыгать и... И, и так, знаете, во всем. То есть меня Best Clinic прошерстила вдоль и поперек. Желаю э, больших успехов и спасибо Best Clinic за то, что они есть. Воспользуйтесь мобильным приложением Best Clinic, которое доступно в Play Market или App Store вашего телефона. Я тоже по рекомендации обратилась в Best Clinic. Меня очень удивило, что, во-первых, меня записали на следующий день. Это очень важно, когда у тебя что-то болит. Быстрая помощь.